Банде Гурупа Дондан Бхакта Виндусама Нитан. Чайтанна Прафум Банде Сри Банша калпатару вяшче ки басиндубе вяшче, ади тананг павуни Снабхакти-падидеви-сатв-батвай-намонама Нарайана-намаскритт-нарунча-ибhanaratтамам деви нсвара сватин тату-jayо-мудир Анкиртане-кришна-катху-падеши батрасв пракааса неца бхакти jukта Бхакти Прамадакша Джаготбарана Дхайям Садапади Хавагна Бавиштадухам Титас Падам Сива Виренчанутам Сараням Витат Вихам Банде Беспургита, кем я пигал подушев, порнанула, грососа, грососа, мордихи, саратика, муи, ката, киша, муи, каруси, сли Сиаддхитагадад, Харо Сива Сади, Хари Хари Хари, Аджануламитта Буджауканакаха Бодату, Шангир Тануикапитару Камулахайша Такшо, Вишан Бару, Виша Бару, Джугадара Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Рам, Харе Бааванурупе нсаданарана Гангаатаранграманияджата калапам Говринирамтарабивуши табамбхагам Нараяно Баги саджошо бодни, Лакшми жаса чабакшаси, жасья сиде санбиде, там шингмахам бджи, Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Нидрайя-хриyate-нактам-бья-бая-на-ча-бабая-дива-ча-арти-хайя-райан-кутум-бхаране-на-бхаха. гости сидханта сарасвати гасвами такур прабхупат гуру сказал, куда мы отправимся после того как оставим это тело что будет с нами Необходимо найти ответы на эти вопросы, пока мы живы, пока мы находимся в этом теле. Сейчас необходимо найти ответы на эти вопросы. В противном случае наша жизнь окажется бессмысленной. В сказано, что если вы не задаетесь вопросами, Если вы не пытаетесь найти ответы на вопросы «кто вы?», «кто я?», Какие, «каково мое взаимоотношение с этим миром?», Если что-то после смерти?». Об этом говорится в Шримад Бхагаватам, в Веданте, в словах Атата, Брама в Бхагаватам сказано Дживасиа Татва Вига. А в читании Чаритамрити упрощается Кеами. Этот вопрос задает Санатан Гасвами Махапрабу. Кто я такой? Кто я? Почему меня окружает майя? Почему на меня влияет тригуны материальной природы? Адиатмика, мика, ади ади Когда живое существо рождается в этом мире, попадает под контроль тройственных страданий этого мира. Постоянное неудовлетворение внутри, нет умиротворения, то есть я не вижу покоя. Это адиатмика, ади -баутика. Боль э, нам причиняет боль окружающая среда, окружающие люди. Адидайвика – это природное бедствие, то есть страдание, которое приносит нам природа. Можно спать и в это время ураган или упадет здание, что-то подобное. То есть очень опасно на самом деле. Человек может спать, и какое-то природное бедствие может легко унести его жизнь. Итак, в этом мире неизбежны три вида страданий. Никто не может избежать их. То же самое сказано в Веданте. Атхата Брама. Увидев плачевное состояние этого мира, увидев к чему приводит наслаждение, если у нас появится осмысление, у нас возникнет вопрос. Адхатта Брама Если это такая истина, если то, что контролирует бесчисленные миры, если тот, кто управляет всем, но пока этого с нами не произойдет, мы будем наслаждаться мои. А в Бхагаватам сказано, что пока Джива не начнет задаваться вопросами, такими как кто я? Откуда я пришел и куда я отправлюсь после смерти. Это очень важные вопросы, без ответа на которые невозможно разрешить проблемы этой жизни, и жизнь не успехом. Вчера я говорил о Гуру Татве, я рассказывал о Вартма-Продаршак-Гуру, который указывает нам истинный путь. После Вартнапрадархихи Гуру мы встречаемся с Дикша Гуру, принимаем Дикша Гуру, и по благословению Дикша Гуру мы принимаем Шикша Гуру. Если вы приняли посвящение Дикша Гуру, вы... Осознаете, что есть Бхагаван, каковы ваши отношения с этим миром. Как сказано в Киртане, Самбанда Джанья. Вначале мы обретаем самбандху. Я рассказывал вчера я о Бхаджанакрии, я о садна -бхакти. Порой случается так, что Шикшагуру и, и Дикша Гуру, Дикша Гуру и Шикшагуру это одно и то же лицо. Один и тот же Вашнад. Так было в моем случае. Он был для меня и саньясагуру. Порой это разные личности. Допустим, вы получаете дикшу, а затем. Ваш э, духовный учитель является лилу болезни, и тогда вы просите разрешения у своего дикшагуру обратиться за наставлениями к другому вайшнаву. Но нужно пойти именно к такому вайшнаву, пхава которого такая же, как пхава вашего гуру. <coughs> Это очень важный момент еще более важный момент, обладает ли он почтением к моему дикшагуру? Если он не уважает его, я не должен принимать его как своего шикшагуру. На каком бы уровне он не находился? Потому что... то, чему, он нас тому, нас, чему нас учит шикшагуру, должно соответствовать тому, чему нас учит дикшагуру. Потому что он своими наставлениями должен вдохновлять меня служить моему дикшагуру. А если я забуду о своем дикшагуру, все будет бесполезно. В читании Черитамбрити, несмотря на то, что в читании Черитамбрити сказано, что прославление Дикшагуру, Шикшагуру, это одно и то же. То есть Балададжа Махарадж проявился как Дикшагуру, как Шикшагуру. Поэтому они едины. Тем не менее, если перед вами предстанет вся Гуру Варга и Шикша Гуру и Дикша Гуру, вы должны прежде всего предложить поклоны своему дикша-гуру. Даже если Прабхупад будет присутствовать в собрании этих вайшналов, прежде всего, так как я обрел Самбанхагиану от моего гуру Падападма, от моего дикша я должен предложить поклоны именно ему, а затем предложить поклоны остальным вайшналам, остальным своим гуру. Криттан чертамчи также сказано, когда преданные, прежде предлагали поклоны Гауранге, а уже во вторую очередь Нитянанди, их поправляли, говорили, что это неправильно. Вначале нужно кланяться Гуру, Нитянанди Праму. Итак, Вартма Прадашка Гуру указывает мне на истинный путь. Он показывает мне верное направление и существует еще один вид гуру, о котором мы, возможно, не знаем, но он описан в читании чаритам Somebody, Если Кришна продевает на кого-то милость, он делает это через Гуру no и через Антарьями Чатья Гуру. В нашем сердце сердце находится Чатья Гуру. И Now, через него Кришна проливает на нас милость. Как правило, он не дарует милость напрямую. To... So anyway, so in Антарьями Гуру знает прошлое, и настоящее будущее. Знает you know, you know, or... ваше прошлое, настоящее и ваше будущее. Возможно, вы думаете, что вы знаете также свое прошлое, но что, что там было в детстве. Но Антарьями Гуру знает вас с незапамятных времен. Он знает абсолютно все, что было с вами в далеком прошлом. Его функция очень важна. Он дает нам вдохновение. Иногда мы можем наблюдать, что порой у нас, нам хочется что-то сделать. Это чатья-гуру вселяет нас вдохновение. Если чатья-гуру недоволен нами, нам не достигнуть успеха. В таком случае никак не достигнуть успеха. Даже если вы получили дикша, дикшу и обрели Шикшагуру, потому что все знание достигает. То есть возможно осознать благодаря Чайтягуру. Поэтому нам необходима милость Чайтягуру. Мы повторяем Аник Гайдри. Там есть слова Прач ⁇ дая. И как раз эти слова направлены на Чайт ⁇ Гуру. То есть функция чатья-гуру вдохновлять нас так, чтобы мы продолжали движение по духовному пути. А шикша-гуру обучает нас, как совершать баджан. Точно так же мы не должны, нельзя принимать Шикш... своим гуру такого ващнава, который не почитает моего дикша-гуру. И Гуру Дев должен одобрить. Если мы принимаем такого, такого шикша-гуру, который занимает нас служение себе, он не прославляет нашего дикша а просто занимает нас служение себе. Он, его нельзя назвать подлинным. Но речь идет о том случае, когда дикша-гуру Парамахамса, совершенный гуру. Но бывают и такие ситуации, когда дикшагуру еще не достиг высшей степени, он находится на уровне Мадхима или ниже. Если в таком случае по благословению своего дикшагуру я отправлюсь к Вашнаву, который обладает почтением к моему дикшагуру. Я в соответствии с, с Бхагавата Парампарой, с системой Бхагавата Парампара, я обрету единение со всем Парампарой. То есть, когда мой Гурупад Падма уходит, я должен обратить внимание на то, кто, кого любил мой Гурупад Падма, и отправиться к этому Вайшнаву. Допустим, у вас, вы не можете, допустим, вы не можете... Допустим, вы еще не достигли зрелости, здесь не, обре, не, не обрели осознаний. А ваш гуру ушел из этого мира. В таком случае вам нужно найти такого вайшнава, который уже достиг совершенства и в то же время почитает моего Гурупада Падму. В таком случае, благодаря процессу Бхагавата Парампары, мы сможем соединиться с абсолютной истиной. То есть Гуру Парампара тут, этот процесс Гуру Парампара не применим в таком случае. И Прабхупад объясняет, что много-много этому доказательств, что Прабхупад говорит, что порой дикша парампара, гуру парампара не прерывается, соответственно, не совсем практично, не совсем применимо. Например, кто-то из представителей Майгурваргия, Великий Ваишнав, а затем он уходит, и наступает пробел, промежуток. И Прабхупад говорит, что мантра Парампара порой прерывается, но Бхагавата Парампара в таком случае вступает в силу. Что мы получаем благодаря мантре, мантра Парампаре? Какова наша цель? Мы хотим установиться в Бхагавата благодаря мантре, через мантра парампару То есть наша цель — это Бхагавата Дхарма. Мы хотим научиться как любить Бхагавана и научиться служить Бхагавану. Так вот, если вы достигнете этого с помощью Бхагавата Парампары, что, что в этом плохого? Как в этом киртане, мы перечисляем всю нашу Гуру Парампару. После Рупы Госвами и Сенатной Госвами следующее имя Наротандастакур. Там нет имени Шинваса Ачарья, к примеру. Почему следующим упоминается именно Народом Дастакур? Потому что он сам Нитянанда. То есть он представляет Нитянанду. То есть почему не упоминается Шьямананда в, в этом киртане? Потому что он один из этой группы уполняется Народом Дастакур, и тем самым имеется, подразумевается все остальные. Я много раз говорил о том, что не так просто получить милость. Кришна из Шастры мы также много раз слышали. Эти слова. Кришна Барадая мой. Если Кришна да, мой, если Он милостив, но при этом мы не видим, что он не так уж просто раздает эту милость, как, как же можно его таким образом назвать, если он не дает ее легко? В «Рай Рамананди содержится ответ на это. если какой-то глупец требует от Кришны денег, Кришна говорит в Гите, что я награждаю своего человека в соответствии с тем, как он служит мне. Кришна очень разумен. Он всегда хочет отплатить за ваше служение. Потому что давать Бхакти... Он предпочитает сам последний момент, ведь если он наградит кого-то Бхакти, он автоматически подходит под контроль этого преданного, потому что Бхакти управляет Бхагаваном. Таким образом, в соответствии с нашим настроением служения Бхагаван отплачивает нам. Но Он не может, Ему нечем отплатить, когда мы служим в настроении, если, в настроении Браджаваси. Потому что за служение Браджаваси Кришне нечем отплатить, Он никогда не сможет отплатить за нее. Таким образом, лишь враж, лишь преданный Враджа служат Кришне таким образом, что Кришне нечем отплатить. Поэтому Он и говорит, что «Я навеки Because, в долгу, я навеки благодарен so, вам». Так вот, в Чайтане Чаритамрите пишется, что если кто-то требует у Кришны денег, богатств, Господь говорит, «Что за глупец? Он просит у меня деньги. Зачем я буду давать ему это? Зачем я буду давать ему их? Лучше я дам ему амриту, нектар со своих лотосных стоп, и заставлю тем самым забыть его о такой ерунде». И, казалось бы, мы не можем примирить два этих утверждения. С одной стороны, говорится, что Кришна очень разумен и никому не дает бхакти так просто. А, а если и дает, то вначале он устраивает огромные проверки. Когда вы идете покупать глиняные горшки, есть правило, как проверить их. Нужно постучать палочкой по горшку. Если там есть трещина, то звук будет отличаться от цельного горшка. Соответственно, мы выбираем тот, который целый. И точно так же проверяет Кришна до самого последнего момента. Он будет проверять нас. И каждый раз вы будете ощущать, что вы проваливаете эти про проверки. Но когда, когда вы все-таки сдадите экзамен, Устроенный Кришной. Кришна скажет, теперь ты готов прийти ко мне. И Кришна в я там, блядь, говорит, зачем я... я... я... Обладая вегианы, я знаю, что нужно делать, а чего делать не следует. Зачем же я буду наделять этого глупца бесполезными вещами? Лучше я сделаю так, чтобы он почувствовал влечение к, к моей сварупе, к моим играм через Харикатху Гуру и Вайшнавов. Бхагаван Для чего я буду давать ему деньги? Они в конце концов еще больше свяжут его в материальном мире. Лучше я дам ему нектар со своих лотосных стоп. И тогда он забудет все свои материальные желания. Так как же примирить два эти утверждения? С одной стороны говорится, что Кришна не дает так легко Бхакти, а с другой стороны говорится, что он наоборот хочет всем даровать Бхакти. Прахупад отвечает, это очень хороший вопрос. Правда, что прежде всего Кришна наблюдает за сердцем преданного. Если он видит, что преданный лицемерен, взамен на служение он хочет обрести материальные блага, хочет положение денег, тогда Кришна обманывает его. Если Кришна видит, что мотивы служения, предного, что-то от меня получить, он обманывает. Кришна обманывает такого преданного. Но когда же он видит простосердечного простосердечного предного, Его сердце просто, как сердце маленького ребенка. Он, ребенок может спросить его, дай мне луну, достаньте мне луну с неба. Просит ребенок, маму. Рамачандра, Кришна, подобные лилы являли. Они плакали, смотрели на Луну и плакали, мама, достань мне Луну. А мама говорила, подожди, сейчас достану. Так вот, те, у кого нет э, привязанности к материальным вещам, тем не менее, они глупы. Они смотрят, что другие просят, может, и мне попросить. То есть, на самом деле, сердце не осквернено. То есть, конечно же, оно осквернено, но имеется в виду, что оно нет вот этого лицемерия. Они из своей глупости что-то просят у Господа. В таком случае, Господь, и и осознает, что его ответственность — помочь такому предному. Зачем я буду давать ему то, что станет причиной еще больших страданий для него? Лучше я наделю его нектаром. Даже Кришна, даже Мукти Кришна хочет дать преданным. Тем не менее, преданные не хотят не хотят освобождения. Зачем нам это освобождение? Что нам с ним делать? Мы хотим вечного служения. Если Богован Хочет дать какой-то из видов мукти, преданные не принимают его. Они отказываются и говорят, что нам не нужно ничего, кроме служения тебе. Один из видов мукти, саюджио мукти, очень опасно. Другие виды мукти приводят к жизни на той же планете, где Багаван, к такому же к обретению такого же облика, как у Бхагавана. То есть в этом нет особо ничего плохого. Но саюктиа мукти — это соединение с телом Бхагавана, слияние с телом Бхагавана. То есть существует брама саюктия мукти — это слияние с сиянием, исходящим от брамы. После того, как вы оставляете тело, ваша атма — сливается с имперсональным светом. Когда чакра снесла голову Шишупалы, его Атма слилась с лотосными стопами Кришны. Атма это даша душа это своего рода свет. Тело это не атма. Атма находится в теле. И эта самая атма может слиться с сиянием Брамы или слиться, или обрести Бхагавата Саюджу слияние с Бхагаваном, и это крайне опасно. Бхагаван может дать такое освобождение, но преданные не стремятся к нему, не хотят этого. Это очень важные вещи, и не такие простые, которые нужно стараться понять. Вчера мы говорили о том, как солнце приносит в пожертвование То есть оно светит сон аккумулирует воду, она собирается в тучах, и благодаря тем тучам, в конце концов, идет дождь, и ращення получает земли, и растут, растет все необходимое для жизни человека. И в то же время Солнце ничего не просит взамен. Такой урок почерпнул Авадход, что не нужно ничего просить взамен. даже материальные пожертвования не должны быть корыстными. Если вы даете кому-то что-то, что-то жертвуете с мыслью, что мне нужно что-то взамен, это не является подлинным пожертвованием. Также я говорил, что в, даже в материальном мире существуют такие Я люди, которые делают пожертвования и ничего не ждут взамен. Я приводил в пример одного царя, который раздавал пожертвования так, что возвращался домой с пустыми руками, он даже все свои одежды раздавал. Также мы рассматривали пример Бали Махараджа. Он негодовал, зачем тебе вам на Махарадж три клочка, три куска, три, три шага земли. Я могу даровать тебе гораздо больше вещи. И когда он так. У него было такое настроение, он ощущал себя донором, то есть тем, кто может что-то пожертвовать. И с таким мышлением пожертвования не могут быть совершенными, потому что в нем присутствует ложное эго. То есть я считаю себя владельцем чего-то, чтобы и поэтому я могу пожертвовать, но если разобраться, у нас нет ничего. нам не принадлежит даже наше тело, мы не можем забрать его с собой после того, как нам придется оставить этот мир. То есть ошибочно думать, что я могу что-то пожертвовать, никто в этом мире не является донором, никто в этом мире не является обладателем чего бы то ни было. Для того чтобы сокрушить ложное эго. Бали Махараджа, Ваманна Махараджа забрал все у Бали Махараджа. Благодаря этому он смог осознать, Бали Махарадж смог осознать, что ничто в этом мире не принадлежит мне. Ни мой отец, ни мать, Nothing. ни дети, I ни дома, Nothing. ничто yeah. я не смогу забрать с собой, ничто я не могу назвать своим. Все, so, что... У вас есть все, что дано вам. Сейчас в этом материальном мире вам придется за это отплатить, вам придется все вернуть, потому что ничего вы с собой не унесете. В Бхагаватем описан один великий человек, который делал огромные пожертвования. Его звали Нигарадж. Он раздавал в пожертвования тысячи коров, которые были украшены, были украшены драгоценностями. Он раздавал коров Вайшнавам, браманам. Тем не менее, он неосознанно совершил одну ошибку. Он отдал в пожертвование вайшнавам и браманам коров, но получилось так, что одна из пожертвованных коров перебежала из гашала одного брамана в гашал другого брамана. И тот сразу же прознал об этом и потребовал корову назад. А тот отказался, сказал, «Нет, она в моей гашале уже, значит, она моя». А тут наставил, «Нет, это моя Гомата». И так они начали спорить, и пришли к Нигараджу, чтобы он рассудил их, объяснили ситуацию. Скажи ему, чтобы он вернул корову, которая убежала в его гашалу. Тот отказался. И Нигарадж не знал, что делать в этой ситуации. На самом деле, для того, чтобы вынести какое-то решение, необходимо подтверждение документальное. То есть, основываясь на документах, не было ничего задокументировано в контексте этого я могу вспомнить одну историю своего детства. Однажды две женщины сражались за право называться матерью мальчика. То есть одна говорила, это мой сын, другая говорила, это мой сын. То есть произошло так, что женщина родила ребенка, а затем она вынуждена была куда-то уехать, и за ребенком ухаживала другая женщина. Потом она вернулась и потребовала ребенка назад. Тем не менее, та по определенным причинам не соглашалась вернуть. Они пришли к царю, рассказали всю сложившуюся ситуацию. Мать сказала, что я отдала ребенка на время, потому что не могла за ним присматривать. А та утверждала, нет, это мой ребенок. И царь не знал, что делать, то есть он был в замешательстве. Но он был очень разумен. И принял решение, приходите завтра, я разрешу этот вопрос. А когда не пришли, он сказал, «Давай, давайте сюда ребенка. Взял мальчика и меч. Он сказал, вы обе спорить из этого мальчика, с кем он останется. У меня нет другого выхода, кроме как разрубить его на две части. Одна часть будет пойдет с тобой, а другая часть останется с тобой. И тогда настоящая мать заплакала. Нет, нет, нет, это не мой ребенок, отдай ей. И царь сразу же понял, что да, вот это и есть истинная мать. Вторая женщина так не сказала, значит, у нее не было такой привязанности к ребенку. То есть настоящая мать была готова отказаться за ребенка, лишь бы у него отказаться от ребенка, лишь бы у него все было хорошо, лишь бы он остался цел. И поэтому царь принял решение отдать ребенка именно этой женщине. Но Негорадж не знал, как разрешить сложившуюся проблему. Он сказал, «Зачем вы ссоритесь? Я могу 100 коров тебе дать за место вот этой коровы». Но тот настаивал, «Нет, мне нужна именно эта корова». И правда, это была какая-то безвы... безвыходная ситуация. То есть... Саду на... Браман настаивал, «Мне нужна именно эта корова». И из-за того, что браман, то есть браман был очень расстроен, а когда расстроен браман, результаты за это, то есть реакцию за это понесет, понес бы царь, потому что он браман расстроен из-за него. One kind of special snack available here It's just like kokodai. Kokodai, you can fly But is it not, not actually In flood time when you have planted, 2000 years, 2000, I was there in Chhita, no? I was speaking Harikara. That time is strong. Oh, weak, It's this, <inaudible> But very poisonous. And takha, в 2000 году Майпор был затоплен. Тут были особые, особый вид змей, которые похожи на крокодила. Очень-очень много змей. От Браджаваси я даже слышал, что там жил где-то Такшак. То есть змеи, которые умели летать. Они предупреждали, Либра предупреждали меня. Будьте осторожен, если змея полетит, она излучает, источает какой-то запах, какой-то ядовитый запах, вдохнув, который можно умереть. Так вот, и Нигарадж, в конце концов, из-за сложившейся ситуации, понес ответственность за это и родился как змея в теле змеи, как раз такой змеи, которая была похожа на крокодила особо разновидные змеи. И он завелся, он стал жить в, в колодце. И Его обнаружили обнаружили родственники Кришны из династии Яду, и Кришна пошел в колодец, достали кикаладжа, достали эту змею, вынесли из колодца. И как только он прикоснулся, как только он прикоснулся к лотосным стопам Кришны, он сразу же принял человеческий образ, опять стал не Кришна спросил, кто ты, что с тобой случилось? Этот сказал, возможно, ты слышал мое имя в списке великих людей, которые делали пожертвования, великих доноров. То есть тем самым Бхагаван на этой истории нас научил тому, что если мы что-то воруем у великих вашнавов, нам придется страдать жизнь за жизнью. В конце концов, сам Бхагаван освободил его. Итак, Сурья Бхагаван учит нас тому, что если мы и делаем какие-то пожертвования, они должны быть бескорыстны. В то же время, необходимо помнить о том, что пожертвования нужно давать достойным личностям. Если вы даете в пожертвование, как пожертвование корову, например, какому-нибудь мусульманину, они могут зарезать ее. Таким образом, нужно правильно оценивать, кому и что давать. Итак, солнце обучило меня тому, что пожертвования нужно давать от сердца и не ждать ничего в ответ. А если вы у кого-то что-то берете, нужно в сто раз больше вернуть. Чему же научился в отход от Луны? Есть день, когда черная луна, то есть мы не можем ее видеть. На следующий день мы видим маленькую часть Луны, затем она прибывает, прибывает. И достигает полно, полнолуния Пурнамасе, но затем она опять начинает убывать до момента, когда станет не видна. Кажется, что Лу... Луны нет на небе, когда она не освещена, когда не видно. Просто потому, что она не освещена, ее не видно. Кажется, что луны нет. Тем не менее, луна она луна. находится на небе. Она и иногда нам кажется, что луна действительно меняет свою форму, но она всегда полная. Разница только в том, как много она, насколько она освещена и насколько она освещена. В соответствии с этим мы видим ее форму. Таким образом, глядя на луну, я понял, что когда мы рождаемся, мы обретаем тело ребенка. Мы... А затем мы подрастаем, из младенца превращаемся в по по по ребенка постарше, а затем старше, старше, превращаемся в юношу или девушку достигаем зрелости, стареем и умираем. И из этого Абадхуд вот Махарадж извлек важное учение, важный урок. Мы Рождаемся, взрослеем и стареем, а в конце концов, умираем. Тем не менее, на атму возраст никак не действует. У атмы нет возраста. Возраст действует лишь на тело. Если я спрошу, сколько лет, вашей атмы, сколько лет вашему телу, вы скажете, не задумываясь, но если я спрошу, сколько лет вашей атме, ответить вы не сможете, потому что атма существует с незапамятных времен. Нет, в действительности начала ее существования. Потому что если назначить какой-то момент возникновения дживы, это уже Говорит о том, что она не вечна, то есть у нее есть начало, но атма вечна. У нее нет ни начала, нет ни начала, ни конца ее существованию. Таким образом, Авадхот Махарадж излег урок, глядя на Луну, что у атмы, у души нет возраста. лишь Тело подвергается влиянию времени. Поэтому о чем нам плакать? Прабхупад говорит, если мы чем-то заболеваем, нужно воспринимать это как нечто благоприятное. Также говорил и Ваманагаслай Махарадж. Я сам видел, как, когда заболел Сатя Гавинда Махарадж. Когда он оставлял тело, он смотрел ни на кого не смотрел, смотрел куда-то вверх, то есть он был полностью сконцентрирован на лотосных стопах гауранги, он был далеко за пределами материальных концепций, он из-под тонких страданий, хотя он лежал. Он был абсолютно без, безразличен ко всему, что происходило вокруг него. Он абсолютно за пределами телесных концепций, телесных ограничений. Таким образом, мы все должны выйти из-под влияния телесных концепций, выйти из-под за пределы тела. Поэтому Прабхупад и говорит, что если вы заболеваете, надо воспринимать это как милость Бхагавана, потому что когда вы здоровы, это значит, вы можете делать все, что угодно. И из этого вы можете прекратить совершать баджан, отвлечься от него. То есть, когда есть здоровье, есть деньги, есть все, что угодно. Когда же здоровье ухудшается, мы можем осознать, что рано или поздно нам вообще придется оставить этот мир. И благодаря этому совершать баджан. А Вавна Махараджа однажды, а однажды сказали, он такой Великий Саду, но он, он же Великий Саду. Почему он болеет? Вам, Многославе хорошо слышал эти слова и ответил. Болезни и здоровье относительно моего материального тела, но я не это материальное тело. Моя атма совершает баджан. Материальное тело не может совершать баджан. Оно либо болеет, либо оно здоровое. То есть, когда люди не понимают, почему саду болеет, почему он, казалось бы, страдает, как мы, они воспринимают, что это болезнь, плоды его кармы. Но если они так думают, значит, они глупцы. Они не знают, что сказано в шастрах. Никакая карма, никакие оковы этого мира не влияет на саду. У него не влияет его прошлая деятельность, то, что он делал прежде, потому so, что он вайшнав. Kind of I mean, Когда вы обретаете все больше и больше сознания, благодаря Харибаджану, То есть баджан мы совершаем при помощи атмы. Глядя so so на Луну, я понял, что тело не вечно, оно бренно. А обрести тело человека не так-то уж просто. Существуют лаки, тысячи, миллионы живых существ. Но сейчас у меня есть человеческое тело, есть разум, руки, ноги. Если мы растратим его на то, что не связано с Харибаджаном, жизнь будет бесполезна. Девятый мой гуру, говорит о Васходе Махарадж, это... They are prison, prison, one kind of special. Gold. Follow, you can find a, in any building. Yeah. Gryastha, they are giving wheat and you know, everything to grain. You can find some special, but very nice. So, <clears throat> Abhadu Sanyasa speaking, my ninth guru is, my ninth guru is Девятый Магуру это голубь. Однажды я сидел под деревом и увидел над, над собой гнездо. Увидел там два маленьких птенца. В этот момент пришел охотник, увидел, что нет отца и матери этих птенцов. То есть они отложили там яйца, птенцы вылупились, и охотник забрался на дерево. и сбросил птенцов с гнезда. То есть они, они, на самом деле, он вначале расставил сети, расставил сети и как-то перевернул гнездо, так что птицы остались в, в этих сетях. Через какое-то время прилетела голубь, мать этих птенцов, и увидела, что ее... Птенцы в, гне... в сетях. Она, стала... Она сама бросилась в отчаянии к птенцам и угодила в сети. Через какое-то время прилетел их отец, тоже стал искать, где, где мои... моя семья. Он пытаясь. Он увидел их и пытаясь помочь им. Сам также запутался в, этой, в этих сетях. И тут охотник собрал сети и понес всех вместе домой. Вотход махарадж заключает, что таков, таково состояние этого мира. Эти голуби, мой гуру, они учат нас, каков результат слишком сильной привязанности. Итак, любая материальная привязанность доставит мне проблемы. Тем не менее, если у нас будет привязанность к Гуру и Вашнавам, или как у мамы Ишоды привязанность к Кришне, когда Мама Ишода увидела, как Кришна скрылся под водами озера, где жил Калия, она была в отчаянии, она хотела броситься к нему, хотела умереть там вместе с ним, хотела как. Из-за чего? Потому что у нее была такая сильная привязанность, и... но Ананда Махараши остановила ее. Через какое-то время Кришна вышел из воды целый невредим. Так вот, если, конечно, привязанность к материальным людям и Внешне, внешне выглядит, что кама и према — это одно и то же, так же, как материальная привязанность к, к, к была и привязанность к Ващнавам или Кришне. Тем не менее, это точно так же, как кажется, что гопи испытывают каму по отношению к Кришне, они испытывают пряму, потому что их тела трансцендентные. Когда, то есть, когда тело оставляют, то есть когда тела оставлены и атмы, то есть, допустим, отец и мать умерли, когда они когда вот эти атмы уже покинули свои тела, уже никак не определишь, я кто я из них отец, а кто, кто мать. Мы отождествляем всех Но по телесной концепции, кто, кто, кто есть кто. Сегодня вечером мы продолжим so говорить об этом, чтобы прояснить этот вопрос, и чтобы мы перестали быть привязанными друг к другу, чтобы мы осознали, что мы есть Чин-Моя, что... Казалось бы, наши тела... Мы поговорим о том, что есть кама, а что есть према. Девачартахая араjan кутумбхарни нва нитрайахьянте нактам бьявей ну чавабью дивачартахая араjan кутумбхарни нва панчака подрусь патанва мушнабьюн. А что нужно, From I can give examples of that. Я приведу примеры из Веданты, чтобы ваша вера утвердилась.